спою две сказки, первая сказка моя про Нарнию, вот, там есть цитаты музыкальные цитаты из фильма в конце, mm -hmm. вот, а про вторую потом скажу. Mm -hmm. Мне зима бесконечная, белый букет Рождества приготовилась Дровою и веточкой ели. Я любуюсь в окошко, в ответ подбираю слова И смотрю, как танцуют большой снежный танец метели. Снегопаду все можно, он отстроил дома на этаж. Он засыпал весь мир, мир пушистый, замерзший сверкает. Мир звенящий, серебряный следок, он больше не наш. Леденец в кузне белой колдуньи, она уезжает. Застывают, как мрамор, большие дома, На глазах окна гаснуты и только в фонаре всё горит, это славно. Как в потьмах разобраться в козлиных ночных, Голосах, ну а так сразу видно, конечно же, пьяные фавны Ветер дунул, сильнее начинается снежный отлив На сегодня довольно чудесного больше не надо Ведь единственный шкаф, куда можно залезть, это лифт он меня унесет на мороз к фонарю, к снегопаду. Сказка, дремлющий свиток, улитка, крущенный наряд, Завиток из придуманных добрых и мудрых историй. Целый мир можно выдумать, в общем-то, от фонаря, Он потом развернется до самого синего моря. И до желтых песков высят глубь. Сколько тайн и чудес Соберется рассказ не закончить. Под звездой Рождества добрый лев Пробивает к нам путь. Через снежный бархан снова нарния Всем доброй ночи. Вторая. Слова, если я ничего не путаю, то Евгения Рыжова. Ой, Елена Рыжова. Вот. А музыка, там очень интересная история. Есть такой замечательный арфист или вот. Вот. И как-то он сказал, что ему прислали очень интересные стихи Вот как раз Елена Ржова ему прислала стихи, которые называются «Странная сказка» вот. И он сказал, что стихи очень красивые, но очень длинные И вот как бы я, как бы я их спела, чтобы вот тема, которая у него была в голове, гармония, прозвучала Так, чтобы, ну, так, чтобы это было не скучно Тема была такая. Вот. И вот то, что получилось, я сыграла то, что мне на самом деле долго думала, потому что хотелось придумать очень интересную аранжировку, ему понравилось. И вот и мне очень хочется спеть вот этот вариант. Вот, потому что, ну правда, вот стихи — замечательная сказка. И тема, гармония, которую задала Леонид она тоже интересна. Дороги вели, в кривь и в кость, в никуда, Пути заплетались. Единственный раз отворились врата На самую малость — и ветер в замочную скважу нуду Играл сквозняками И флюгер на крыше крылами взмахнул И ожили камни Куражились птицы, кружась у крыльца Кота-карауля Рассказывать начали сказку с конца Не вспомнить какую Бесочные тсикали громко часы не звон. Мои гости съешались села, еле псы и нюхали воздух. Число их достаточно было вполне зеркально размножить. Вот чинно уселись они за столом, все как подобает. Из кубков серебряных пили вино, себя забывая. И люстры подвесками всеми звенья жужжали как ули. В камине беспечная фе огня плясала. На углях изысканный флето творила, мотив, и арфа встыхала, И музыка в тайны свои, посвятив, в сердцах утихала. Но, судя позора, устали плести безмолвные гномы. Нам все же когда-то Придется уйти из этого дома. Простимся намеренно, скупо, легко, чтоб слезы не тратить. И фея тумана прольет молоко на белую скатерть. Можно, да? <смех> а, про Тачкову, наверное, слишком грустно, да, сейчас. <смех> а, ну ладно, тогда все-таки спою про нее, потому что, ну, может, я здесь и пела, конечно, последний раз, но это было так давно. Замечательный человек, э, вдова генерала 12 -го года, про которую мало кто знает, Маргарита Точкова. Э, это была очень прекрасная, необычная история любви. Вот, и она, и генерал Точков IV, тот самый красавец с стихотворением Марины Цветаевой. Были так связаны, что когда только началась кампания войны с Наполеоном, Маргарите приснился сон, что он будет убит в Бородино, и он ее утешал от того, что успокойся, такого города в Италии нет, потому что война тогда шла за границей, и они решили, что Бородино — это, наверное, какой-то город в Италии, вот, а поскольку война не там, что просто кошмары больше ничего. Вот. И она основала после гибели мужа, любимого Бродинский монастырь. <кười> <кười> <кười> Ах, было время мирной старины, Французских шуток и учителей, и было счастье, было до войны, а с той войны минуло двести лет, ушли знамена с тех полей давно, изгладился войны горячий след, яснилось, он погиб в бородино, он утешал. Такого места нет Но едким дымом белый свет пропах Приблизился час битвы роковой Ах, маленький мерзавец Бонапарт с большой треугольной головой И почему огромная любовь Любимого не может Защитить, повержен смертью, может быть, любой, А небо так загадочно молчит. Когда уже венок колючий свит, И над тобой склоняется Христос, Явиться могут храмы на крови, Белены из слез, звенящие от рыданий Темный склеп у солдатика Костыль и черный пряный бородинский хлеб И красный бородинский монастырь